Всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. Это 180 минут новостей на завтрак. Долги россиян перед банками растут. По прогнозам в этом году будет установлен исторический рекорд по просроченным задолженностям, но и по списанию долгов тоже. Сегодня просрочка населения по кредитам достигла... Астрономической суммы 45 миллиардов долларов. Это при том, что банки уже списали более 10 миллиардов. Кредитные организации могут потребовать выплату долга либо через суд в течение трех лет, либо продать его коллекторским агентствам, которые, к слову, не намерены смягчать свою политику в отношении должников, даже несмотря на кризис. Но ситуации бывают разные. Кто-то попадает в долговую яму из-за скачков курса валют. Ну а иногда на самом деле родственники так подводят, что мало не покажется. Вместе с курсом валют у Натальи Ивановой скачет давление. Семь лет назад она взяла ипотеку в долларах США. Когда осталось погасить треть, грянул кризис. Из добросовестного заемщика женщина превратилась в бесперспективного должника. Наш платеж составлял ну, всегда 1200 долларов. На сегодняшний день 1200 долларов по курсу это 63,75 тысяч. Платить мне осталось мало. Три года всего лишь. Но сейчас сумма... В итоге вышло больше. Я брала банки 2700. На сегодняшний день у меня долг 300. Перевести кредит в рубли или перезанять не получилось. Банк принимает ежемесячные платежи по текущему курсу валют. В ипотечной квартире Наталья живет с мужем, дочерью и двухгодовалой внучкой. Это двушка на отшибе Петербурга, все, что они нажили. И отсюда их грозятся выселить. Можно в рамках рассмотрения дела о банкротстве ставить вопрос о том, что это единственное жилье и так далее. И не исключено, что суд может принять такое решение о сохранении. Едва не остался без квартиры и Сратников. Он попросил московского родственника получить деньги в одном банке и отнести в другой. Мне подходил а, а, срок покупки в квартиры в Питере. меня не хватало полмиллиона. Я попросил его донести эти, эту сумму денег из точки А в точку Б. Он, видимо, где-то споткнулся по дороге. Шел три дня. На третий день, когда как бы, я пытался уже... Не в очень цензурной форме понять, где мои деньги. Он сказал, что он их вложил. Пришлось срочно оформлять кредит. Выплачивать его помогали родные нерадивого посредника. Выяснилось, что он потратил не только деньги Дениса. В своем ближайшем окружении мужчина задолжал более двух миллионов рублей. Но в суд на него подать не может никто. Расписок нет. Простая письменная форма. Важно, чтобы было понятно, кто у кого и сколько взял в долг и когда обязуется вернуть. В этом случае это совершенно нормальный договор. В октябре в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Государство получило инструмент защиты должников от коллекторов и непомерных аппетитов финансовых организаций. Анна Попова, Роман Каченко, Мир, двадцать Задолжать в кризис не самое приятное событие, но если случается все-таки форс-мажор, то в долг брать все-таки иногда приходится. Иногда, да. Но вот как не попасть в долговую яму или получить деньги с должника, мы узнаем нашего гостя. Финансовый эксперт Юрия Павлова. Он сегодня у нас в гостях. Доброе утро, Юрий. Доброе утро. Доброе утро. Ну, а, давайте начнем с того, что вот если между друзьями, либо родственниками, что делать? Вот как себя обезопасить? Я дала деньги в долг, например, Дмитрию, а он мне не отдает. Ну, изначально вы с Дмитрием должны как минимум, взять долговую расписку, где указать максимальные данные, сколько бы ему дали, когда он должен вам вернуть процент, если он должен вам его дать. то есть Или долговой договор, если вы дали большую сумму денег. А он как... Давайте, Екатерина, вгоняйте меня в долги. Нет, а подождите, просто расписка на обычном листе бумаги. Две подписи, да, или как? Его, на моя. обычном листе бумаги, две в подписи. В двух экземплярах. Э, расшифровка, или э, паспортные данные, сумма, числом и прописи. Это можно не заверять у нотариуса. Э, можно не заверять, но желательно. Угу. А, ну, наверное, Давайте э, уйдем все-таки от расписки, и поговорим все-таки о более глобальных вещах, о кредитах, о банковских о кредитах. Uh, непростая сейчас, скажем так, ситуация на рынке, особенно те, кто брал деньги в долларах или в та же валютная ипотека. Вот подключается к этой работе коллекторы. Вот, uh -huh. насколько они вообще сейчас в правовом поле? Ну, они в правовом поле и помимо всего прочего, да, я бы рассматривал работу коллекторов как э инструмент взыскания долга, не более того, то есть э, имеет смысл им передавать долги, да, они как бы действуют вполне правомерно, то есть здесь все хорошо. Но стоит заметить, что не только же банки обращаются к коллекторам, но и физлиц в том числе, то есть опять же Екатерина, если я вам не верну крупную сумму, которую вы мне якобы дали в долг, вы можете обратиться к коллекторам, правильно? Что вы говорите? Да, а, да. И, и что будет? Что будет? ребята такие вот. То есть если я не хочу сама это при, по, делать, да, приезжать и какие-то выбивать из вас долги, Дмитрий. <свят> <свят> то можно позвонить коллектору. Да, это на, наши друзья. Ну, угу. а, вообще, сейчас, насколько известно, возможно признать себя как это называется? банкротом? банкротом. Как физлицом? Физлицо. Все совершенно правильно. Да, с 1 октября у нас вступил в действие такой закон. И соответственно, имущество банкрота распродается, и Идет в счет погашения его долгов. То Хорошо, это... если моего имущества не хватает, имущества у меня нет. Смотрите, если у вас имущества не хватает, то долги, которые превышают количество вашего имущества, в любом случае списываются. То есть, если вдаваться ну, в детали... Но не, не стоит, опять же, забывать, что, в общем-то, если ты признан банкротом, то в кредитной истории это отразится. И, в общем, на ближайшие там несколько лет соваться в банк за очередным кредитом, в общем, дорога будет закрыта. Конечно. 5. Ну, они ведут, да, вот эту свою конечно, статистику? Конечно, Все записано, у них все на, на карандаше. А, Все-таки, о работе, если у человека нет возможности выплачивать кредит, ну, так сложились обстоятельства, как а, минимизировать конфликт с банком и минимизировать а, потери и так далее, и тому подобное. Ну, изначально, как с, изначально, кредитами? как бы, предлагаю не паниковать, потому что, по статистике, у каждого пятого россиянина есть задолженность перед банком, именно просрочка какая-то в тот или иной момент сразу обратиться обратиться не после просрочки, а когда вы чувствуете, что она у вас может возникнуть. Это первое. Далее, банк скорее всего да, постарается пойти к вам, вам на встречу. Почему? Потому что банку не интересно с вами судиться, интересно, чтобы вы, возможно, чуть подольше, да, но выплатили весь долг в полном объеме. Поэтому сразу обращаться в банк в первую очередь. Да. А не признавать себя а Спасибо, портунга. да, конечно, из любой ситуации можно найти выход. Юж, спасибо что вы к нам пришли. Но знаем, что у нас Спасибо, сегодня хорошо. в гостях был финансовый эксперт Юрий Павлов.